Эй, hey, йоу! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Йоба Гейм. Сегодня я начинаю прохождение новой игры под названием Вне Себя. Если ты приготовил для себя пару вкусных плюх и заварил крепчайший чаек, тогда мы начинаем. <музыка> так, ну... В смысле, мы нажали новая игра, как бы прошла загрузка, и вот мы появились. А в абсолютной темноте, в абсолютном мраке, ничего не видно. Это какой-то коридор. Здесь растут фикусы, насколько я вижу. Левая кнопка мыши взять, либо использовать. А брать, либо использовать можно все подряд, либо не понял. Тут уже звуки, понимаешь? А, это работает принтер. Орай! All I'm here, I'm ready to go. Oh. Так, uh, я не могу использовать ни принтер, ничего. Мне бы включить свет, как минимум, потому что я абсолютно ничего не вижу. Подожди, может быть, яркости немного добавим? Назад, назад. Да ты шо, посмотри, как картинка изменилась. Да ты что? Смотри, абсолютно все, все, все красиво, все видно. Или здесь свет сам включился? Хм. Теперь можно изучить. Это офис. Это офис. Я не знаю... Кнопка мыши... Не, не получается ничего использовать кнопкой мыши. Здесь есть ключи. Ключи от машины. Э -э вот, они можно осмотреть. Раз так, вот так вот поделать. Можно взять... Э мы взяли ключи от машины. Э -э скорее всего, это было важным. Майкл, а это записка от кого-то, я... А, девочка. Майкл, я уехала по делам, буду завтра. Проверь свою электронную почту. Насколько я понимаю, там что-то очень интересное и срочное. Окей, okay, ура, электронная почта. Я бы сейчас нашел бы еще бы свой ноутбук. Yes. Uh, <coughs> дабы что, дабы посмотреть все-таки, что же мне пришло на почту. Окей, okay, давай заходим, смотрим в офис. Это главный угловой офис. Uh, мы сейчас... Включаем компуктер. И кат-сцена поехала. А, здесь некое письмо нам адресовано. И? И это все? Как бы... А, все, напечатали. Майкл, привет. Ты мне все равно не узнаешь, поэтому не буду вдаваться в подробности и объяснять, кто я. Хочу рассказать тебе о месте, в котором когда-то давно последствия в послевоенное время проводили испытания новых препаратов. Вся информация об этом месте до сих пор засекречена. Но есть подозрение, что там происходило что-то ужасное. Тебе нужно отправиться туда по координатам, очень неприятным для произношения. Разберись, что там происходило. Это отличный материал для того, чтобы сделать сенсационный репортаж. Удачи. А, са... Со... О! А, о, да я понял, мы же в роли теперь... Мы, получается, в роли репортеров. Отлично же. Однако... Никаких заметок пока нет. О, хорошо. Хорошо, мой бог. А я-то думал. Слушай, ну тогда мы можем отправиться, скорее всего, вот к той черной двери, к черню-черной черной двери, и открыть ее. Попытаться, по крайней мере, открыть и пойти. Создавать сенс... сенсационный репортаж. Нет! Мне не дают этого сделать. А, игра немножко лагает, вертикальная синхронизация включена, но она все равно немножко, знаешь, так мылится. М -м, на удивление. А, давай почекаем, посмотрим, что мы можем здесь лутать. А, фотоаппарат. Камероид. Это тип фотоаппарата, в котором используется саморазвивающаяся пленка для создания химического проявления отпечатка вскоре после съемки. Взять. Берем. Берем. Это понадобится в экспедиции в нашей. Здесь куча книг книг. А, это что? Зажигалка. Скорее всего, тоже понадобится. А, я понял. Сейчас залутаемся и отправимся в путь. А, буклетик. Я взял буклетик. Да, с нашим заданием. Нужно быстро собрать вещи, которые могут пригодиться и ехать. Так, а что же это такое? Камера нужна для того, чтобы сделать записи и представить доказательства при выпуске репортажа. Alright, I'm here. I'm uh, ready to go. Ooh. Это что? Еще одна камера. Супер. У меня теперь две камеры. А хватит ли их? Отлично. Теперь нужно найти ключ от двери и поскорее выбраться. Я ключ от машин нашел, а ключ от двери не нашел. Ключ от машины нашел, а ключ от двери не нашел. Ну, скорее всего, это будет какой-нибудь ящик в столе. Если с ними можно взаимодействовать. Если же нет, тогда, извините, нашел. Ключ от двери офиса. Ай, легчайше, легко, легко, нисходяще легко Замечательно а, Какой-то не... Абсолютно непонятный для меня shift Подожди О, я взял Ах все, просто забаговалась игра. Она немножко еще не адаптирована, немножко, ну, как-то как кривоватенько работает. Однако, однако, я готов, готов. Я думаю, что я справлюсь. С этими всеми скрипами, вот этим вот всем самым жесточайшим и грубым, и страшным. Однако, извините, все это мы проделали путь, и мы уже вот именно в той точке, от которой. Рюкзак слишком тяжелый. Возьму, только самое необходимое. А, Место помечено кровавым крестом для фотографии понадобится вам в репортаже. А, хорошо. Фотик мы возьмем, а, это что, С, чтобы использовать фотоаппарат, правильно, правильно, ну хорошо, а здесь еще есть что-нибудь а, необходимое мне, потому что как бы мне не дают ничего взять, выбрать, посмотреть даже что в этом рюкзаке мне не дают, ну значит и ладно, и мне это не надо, значит, ну, мало ли мне это не надо, зачем мне тогда это брать. Собственно говоря, я что? Ну, типа, мне больше всех надо. Подожди, здесь опять что-то настройки э, видео. Э, гамма, с гаммой что-то при... снова, или что? Или это вообще как? Как это регулируется? Назад-назад. Продолжить. Потому что темнота не. Сос... О, провел, чтобы прыгнуть. Могу прыгать? Здорово. Хоть что-то. Бегать не могу нормально, но что трясет? Чего-то, как будто я как будто какой-то цилиндр с собой несу. Или я в лопаты хлопу какой-то яй. Подождите, вы, вы уверены, что с графикой? С графикой все нормально, ребят. Абсолютно уверены? Настройка графики. Ультра-ультра-ультра постпроцессы. Все, понятно, супер. Настройка видео. Вертикальная синхронизация. Так, так, так, так, так, так, так. Вот трицаха. Может быть, вот так? На фулочку? Смотри-ка. Вроде, вроде светло, да, стало посветлее, чем было. Однако, не совсем то, что я бы хотел видеть. Подожди, вот теперь, может быть, можно рассмотреть какие-то э, вещи, которые я не подобрал. Они сейчас будут лежать здесь. И, соответственно, я... А, это я кирпичи пинаю сам, получается. Ну, смотри, здесь ног не видно. Опа. Позволяет привести лифт в движение. Чё-то случайно нашел. Инвентарь, в инвентаре у меня только ручка и записная книга. Записная книга и ручка от лифтика. А, ладно, хорошо. Давай посмотрим, что может быть здесь. А здесь просто абсолютно ничего нету больше. Да, поярче стало. Супер. А, эта ручка не двигается. Здесь... Ничего не могу взять И тут тоже Здесь тоже, здесь тоже, здесь тоже Здесь тоже, это кирпичи а... Не понял а... Но всегда так было? Говорит, чтобы прыгать А прыгать? Куда прыгать? Че? Зачем? Куда? Что? Все щели смотрим За бочками смотрим, потому что Все самое важное и необходимое может быть в таких местах А, посмотри Это лифт В который я уперся? А... А... а ведь вообще мрак полный, абсолютный безмятежный и кромешный мрак. Как бы. Я не понимаю, что это? Ну, все, все в порядке или чего? 1960... 60 кадров в секунду, можно... Так, а чё, у меня... Давай кадр вот так вот. Yes, yes, Ес, yes, yes, yes. Гамма применить, окей. Назад, назад, продолжить. Ребя, я не понимаю. Ручка от лифта позволяет привести лифт в движение. Какой лифт? Тут темнота. Фонарика нету никакого. Кто я сфоткал вообще? Да ты шо? О! Смотри, а как это произошло? Вплотную подошел, понял? Типа, и какая-то хрень. Так, я увидел, где-то здесь была эта ручка. на, -на, -на, -на, -на, -на, -на, -на. Во! Есть пробитие. конченая игра. Ой, конченная, не могу. Ой, это кошмар какой-то. А что там происходит? Мать твою, говна собачьего, пожуй, говноед! Ладно, держи себя в руках. Не позволяй страху овладеть тобой. Подожди, я в лифт вызвал, вызвал лифт. Где? Лифта где? Чем Мне туда надо идти. Что там светится какое-то все сияющее. Ой... Может не надо? Может быть я здесь посижу? Может быть пережду бурю? А соберите все предметы возле рюкзака. А, да? А зачем? Так, ну это какая-то шляпа, это тоже какая-то шляпа. Все предметы. О, смотри, камера нужна. Так, камеру я взял. И еще одну камеру я взял. Ааа, больше-то ничего и нету. Ключи от машины. Я нашел их, взял их. А... И новых заданий мне никаких не дают. Что интересно. Так, вот это все выбило. Ладно, я пошел. Я думаю, что я взял все предметы возле рюкзака, потому что было бы абсурдным. И вот что это? Это мрак? Это что за... Что... Почему мне... Что за игры мне попадаются? Вот буду идти так, задом. Так. Пока... не. А, уперся в стенку. Все, помню эту стенку. Так, трубы какие-то вроде двигаемся смотри-ка и причем быстро причем быстро все добрались до лифта я yeah, понимаю какие доказательства где лифт вообще Мне кто-нибудь может объяснить это ли лифт что тут вообще происходит, мать вашу? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, придется в этом разобраться. А разбираться будем в этом, мы как я понял, долго. И долго, и и долго, и муторно, и благочасти. Зажигалку я не взял, понимаешь? Нажми F, чтобы включить зажигалку. Хорошо, я понял, заряд зажигалки очень мал Поэтому мы его будем включать выключать Сейчас пойдем все-таки с зажигалкой С этой посмотрим все-таки, как там все обстоит Как, как вообще обстановка Как, как дела а, И все вот это вот, потому что очень долгое начало Не знаю, аж до абсурда Опа, что это позволяет запустить электричество? Неплох А теперь обратно мы бежим Получается, да, потому что электричество Запускается со щитка, который выбило Напрочь просто Твою мать что? Еще позволяет запустить электричество. Еще что-то дали. Нифига, прикол. Опа. Открывайся. Еще электричество. Провод какой-то. Хм, ну в целом-то неплохо. Я думал, там что-то, ну, как бы, проще будет. Так, давай посмотрим. А теперь сюда мы можем раз. у Раз, два, три. Электричество пошло. Но оно никуда! Оно не туда пошло. Мне надо. Я правильно все сделал? Или мне нужно было этот провод взять? Но я же на него чекал. Мрази, какие вы конченые, а? Я же провод этот брал. И он не работал абсолютно. Е, -е Отлично! Прирожденный электрик! Я получил достижение прирожденный электрик. Теперь мы вызвали лифт и отправляемся... Прямиком навстречу Нашим с вами приключений люба... Моя любимая рубрика Приключений Я ее погиб Так, ну смотрим а, Лифт приехал а, И это здорово Здесь шахта, в которую можно упасть, правильно? Но мы падать, конечно же, не будем Или будем? Ну, получается, что Даже не падать мы будем Мы сейчас будем падать а, Не работает Отстой. О, это морг. Я знаю, это морг. Я... Оп. Так, чекаем все. Что это? Позволяет запустить электричество. Я что, я как электрик сюда устроился? Или что? Че? В чем прикол? Да Та так. Да Та так. Пусто. Пусто. Пусто, да? Пусто. Открываем все ящики. А вот это нельзя открыть. Могли бы позволить. Я даже не буду обращать на это внимание. Это абсолютная а, вообще провокация. Полнейшая провокация. Так, это что? Топливо для зажигалки. By А I'm dude, I... Уже кто-то стучится. Ну, входите. Чё, кто? Входите. Как бы... Опа, забаговалось. Опа. А что делать? В такой ситуации-то непристойный-то. Так, вот здесь все чисто. Шито-крыто, как говорится. А все, а больше ничего и не открывается. Здесь тоже все вроде закрыто. Я вот... Ага, это не работает. Я в такие просаки постоянно попадаю в какие-то. Опа, водичка не поет. Нет, не потечет, не потекла. Отврат. Закрылась дверь. Блядь. Ну, я скажу, погружение в игру... Присутствует. Погружение присутствует какое-то. Определенно. И все равно по прежнему не открывается ничего. Так. Появление креста означает место, которое таит в себе тайну и которую нужно сфотографировать. Появление креста. Хорошо. А, ищем крест, пацаны. Ищем крест. Это под, подсказка. Однако я не вижу никакого креста. Кроме себя. Самого. Так. Я открыл. А двери по-прежнему не открылись. Шаришь? о о тут еще что-то нужно где-то найти это что это включатель света или что так ну давай чекать стены потому что как говорится а подожди а может быть в этих штуках есть какие-нибудь кресты вот это нет зажигалку пожалуйста если можно не, не, не гасить мне больно больно сыкотно тут находиться Никакого не бачу. Опа! Какие-то фотокарточки появились. Приказываю всех, кто подвергся насилию со стороны вражеских солдат, доставить в госпиталь для принудительного психиатрического лечения, провести клинические испытания психотропных препаратов нового поколения не менее чем на тысячу пациентов разного пола, возраста и степени психического расстройства. Прошу провести испытания до конца 1998 года. Оу, мазафака, здесь какая-то чертовщина происходила. стопроцентный инфа. Блядь. Слизь какая-то. Сопли, бля, мазафака! Ну нахер! Выключай! Ну нахер, бля! Какое? Вы гоните? Уберите это все, мне не надо ничего. Ящик не, не открыва. Открывается теперь. Так, что тут, записка какая-то? Специальная пленка для фотоаппаратов. фото необходимо потрясти для проявления снимка. Взять. Я возьму. Теперь это закрыто. А, так, так, так. Так, так, так. Посмотрим, посмотрим. Эти все. Опа. Еще одна закрытая. Ой, игра какая! Гадка. Другой краник теперь. О, сотре. Теперь-то норм. Краник другой закрыл. Нормально. Чё? Ничего страшного тут не... Ни... О, ключ дали. Ключ от двери на лестницу, второго этажа. Пау, пау, пау! Пау, пау, пау! Пау, пау, пау! А что это? Мне бегать надо? Нет, сцена. Да ты моя родненькая, ты моя... Ой, ты моя золотая. Твою мать. Закрывай двери второго этажа Уже кнопка лифта появилась, понимаешь Окей, я вызываю лифт Мы прям вот как бы, да, с головой о, и Головой и телом окунулись в какую-то Паранормальную вот эту Залупню. Вот я могу воткнуть сюда Пробку, которую нашел А сейчас должен приехать лифт Нет? Что это такое? Для чего это? вызвал лифт вызвал лифт опа крест не пойду с это а, ровно встану вот так вот крест и мне его надо сфоткать непроявленное фото которое нужно потрясти я потряс фотографию на которой обнаружил какую-то что это что это не вижу я не знаю что это окей а картина какая-то твою мать Откуда кто скребется, пацаны? Не надо, ей богу не надо. Я рубильничком, да-да, сейчас. Я кровь. А, лифт, maybe, maybe лифт. Блять, он закрылся. Твою мать, Что это за говно? БЛЯ! <годно> <годно> <годно> Нет? Что вы? Что блядь это за такое блядь? Опа, открыли. Блядь. Блядь! Посмотри, они тут теперь все выехали, они все в мешочках, в чехлах кожаных. Твою мать! Да и... Блядь они еще выезжают... Хелп, и фотка. с фоткой типа нас. Туристы просят фотки. Непроявленная фотка, которую нужно потрясти. Хелп, отлично. Я рассмотрел все отлично, детально. А чё? А, все проявилось. Теперь так таки. Хелп, я сфоткал. Окей. Ну вот я, допустим, дальше здесь хожу. Help me. А, дальше, к примеру, я вот хожу, да, не обращая внимания на все эти чехлы. Блять, да, это какая-то, блять, такая психованная игра. Вы что, вы ненормальные? Вы конченые, вас осудить? Ну, Дверь какая-то. А еще можно открыть? Спасибо. Так, новая комната. А новая комната, мы в новой комнате. Здесь можно открыть... Ну-ка, кыш. Кыш, гады. Так, здесь куча всяких шклянок, банок. Но я взять ничего не могу. Жидкость для зажигалок. Будет поддерживать зажигалку? Отлично. Окей. Ну, здесь, скорее всего, есть электричество. Я сейчас только в шкафчиках с зажигалкой пошарюсь. Если ничего не найду, м -м, потушу. Можно нижний открыть. В нижних ничего. А здесь... Опа. о! -о, -о! картриджи взял ну и норм так лампа это как эта штука называется блин давлеметр вот этот как давлеметр называется пацаны тонометр барометр не помню сегодня привезли женщины и детей у них наблюдается расстройство психики галлюцинации отрыв от реальности меня заставляют пойти на крайние меры Применить новую методику лечения с использованием препаратов, которые еще больше ухудшат их состояние. Это новые препараты, которые не прошли клинических испытаний, и только одному богу известно, что они переживут после этого. О мой бог! Так, одному богу известно. Мне, мне это точно неизвестно. Я не буду обращать внимания, пошли вон. Я вот у меня есть... Э, ничего... Я вот, как бы, беру постоянно Мне нравится Позволяет эта ручка Ручкой где-то я уже видел такое Так, что-то упало со стены, что ли? Ну ладно, ничего страшного а, Нам бы, ну, найти щиточек Шо это, блядь Во, во, смотри, шо, блядь, происходит Вы, вы гоните Вы кончены вы что, совсем кончены Зажигалку потуши мне Кто куда едет? Хватит! Занято, бля! Это вот, это вот, как... Это вот пацаны, которые первыми уснули на вписке. Бля, буду. Смотри, значит... А, с ними никакого взаимодействия, однако вот этот явно ж хочет что-то мне сказать. Шаломчик! Мне не страшно, норм. Пока. Так, два снимка осталось. Непроявленное фото, которое нужно для репортажа. Так, таки. Расставить картины по местам. Окей, а... Какие картины нужно расставить по местам? Блянь. Блянь. Да хватит! Тут дверей даже нету, блин. там нарисовано разберусь так я взял все а, картину то можно взять ну и не буду блин не надо мне не надо не буду и эту нельзя а вот эту мощно во ну и что, еще еще шо шо шо шо скажешь это что это А че, а где еще или что или не так? А, а, -а. а подожди, у меня же есть, ага, -а -а использовать, сменить, рассмотреть. А чё? Во, во! Потрясем, чутка. Давай-ка еще. Еще. Нормально. Не засветил. Абсолютно не засветил. Сейчас у меня вот тут была картина. Я ее сейчас, так понимаю, возьму и сюда приклею. И все. И, и, и это. Легчайше. Господи. Господи, Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Так, ну, я видал, здесь еще одна картина всего осталась, поэтому выбора у меня особо и нет. А что? Кто нарисовал где-то что-то? О, дверь появилась. Открыто. Входите. Входите. С психикой, конечно, у меня все в порядке, но явно хотелось бы мать твою. На <свистит> <свистит> да твою мать! Ну хватит это делать! Ну, серьезно, парни. Я че, похож на э, ч На мужика? Или чего? Я и так лысый. Мне куда еще больше лысеть, нервничать, переживать. О, войдите, блять. Твою мать! ну а -а -а, да Ну, пожалуйста, ну не надо, ну. Да хватит, непроявленные фотокарточки, понятное дело, что-то там. Так, я... Я снимаю, бля. Я все снимаю. Это я, что ли, или че-кто? Так. Затри, бля! Гуль появился! Твою мать! Затри. Фото для репортажа. Гуля сфоткал. Чисто гуля. А, смотрим. О, есть! Отлично. Здесь есть, я так понимаю, жидкость для зажигалки. Можно взять? Или у вас как это там делается обычно? Так, я взял-взял. А в нижнем ящике ничего нету. Встаем. Тут тоже гульчи. Непроявленная фото, которую нужно потрясти, есть. А, уже все, здесь уже все нормально. здесь Уже можно войти. Нет. Смотрите-ка. Так, я понял. Давай сейчас я пошарю снова, похожу сзад-вперед, чтобы меня напугали здесь какими-то фотокарточками мать, кретины гонченые. А вы зачем такое с людьми-то делаете? Что ж вы. За нелюди-то такие. А, бля <связывая> <связывая> <связывая> вы гоните, аж слезу проронил. Пацаны, бля. Слезу проронил. Ну это, это превьюшка, парни. Это превьюшка. Все, дверь открыта. Норм. В целом, э нормально все. Здесь есть выход. По... Все, здесь есть выход. Пошли к нему. Выходим! Бежим о! Блядь! где, где, где, Сюда, сюда, сюда, сюда, иди. Блядь. Так, похоже на какую-то загадку. Open тут. Не понимаю я почему-то. Чтобы открыть. А, подожди. Закрывай. А вот это надо открыть или закрыть? К примеру, я открыл вот это. Вот это. И вот это. Бля. А потом... Левую самую. вот, То есть... Вот эту. Это закрыл. О! Блядь! Твою мать! Дерьма, кусок! Говно собачье! Ноги потные, блядь! Как, блядь, пройти мне, блядь, это говно? Чтобы не страшно, блядь. Раз... Еще еще раз кто-то это сделает, блядь, он вылетит отсюда. Раз, два. Сюда. Мегамозг, блядь. Я мегамозг. Открыли мне халат этот. Быстро открыли. Что здесь еще можно было открыть? Куда? Пропала дверь еще одна. Говноеды. Поналожили тут говна видишь ли, бля. Что мне сделать? Куда пойти? Податься мне куда? Двери ли... Открыты, бля. Слава богу. Нормально. Пойдет. О, лестница. Да ты шо? Пое... Пойдём по лестнице. Вверх поднимаемся, спокойно двигаемся. Все, бля. Без всяких там вот этих ваших, бля. Да, видите ли. Ползём. Все, нормально. Сохраняем спокойствие. Главное не бздеть. О, смотри, тем более двери открылись. Сейчас мы... Так, аккуратненько. зашли Ну и норм. И хорошо. Вот какая-то дверь там. Я там не хочу участвовать ни, ни в чем абсолютно. Игра сохранена. Игра сохранена. Игра... Что? Сохранена. Игра сохранена. Игра сохранена. Это снимает тут, пока я хожу, видишь ли. Опа, пробку подобрал. Да ты, смотри, как легко. Легко. Блядь. Со всех сторон. Понадкидали, блять, говна. Куда мне? Ну давай сейчас. Я мне присесть или что? М -м -м. Чтобы, что то происходит? Чтобы все понять, нужно подставить видеокамеры. Надо найти место для установки двух камер. Так, я что-то я включил. что, свет? Да. Куда бы камеру установить, чтобы а что это там такое появилось, не понял. Вот это на стене, это что? Камеру мы установили, а, блянь. Блянь, камеру как установили, а. Ну, для меня... Да. О, еще одно место. Супер. У меня всего две камеры и было, поэтому мы использовали абсолютно все. А, ящики, шаримся по ящикам. Опа, ручка. А можно ее взять? А спасибо? Так. Мне кажется, нужно тщательно осмотреть эту комнату и сделать фото. Телефон? Где? А можно а, перестать звонить? Я перезвоню. Я перезвоню. Так, шприцы валяются. А, таблетки. А... Волки в говне все, а? Глянь. Глянь, ну я, я сейчас. Опа. Смотря. Не открывается. Телек сам включился. Ну, норм. Я уходил, пожалуй. Осмотреть комнату и сделать фотокарточку. которая нужно потрясти. О, смотри, погибший тут был заснят. Все, засняли мы. Угу. Смотри, ящик, блядь, полетел. Что-то... Сохраняй спокойствие. Ну, нормально в целом. Даже не сильно... Я бы не сказал, что сильно тут мрачно и страшно. Просто как бы, ну, игра вот такая. Ну... А что тут сделать? О, блин, взорвал что-то. Можно? Я, пожалуй, прыгну. Подпрыгну. А где здесь проход был? А, он там был. А здесь не было, да? Что у нас там не пускают нас туда? Ладно, еще разочек. А, вот я уже здесь дверь, которая закрыта. Сверху крестов нет. Фоткать абсолютно ничего. Я сейчас пойду обратно в ту комнату, в свою комнатушку. комнату Комнатухоньку. Осмотреть всю комнату не получается. Я снова ничего не бачу. О, это... А, это двери лифта. Двери лифта. Я сейчас Психану. Если я психану, вы, вы, вы понимаете, что вообще будет, если я сейчас психану? Я, мне куда попасть? Это как? Мне куда и как мне куда попасть? У меня есть всякое говно. Всяческое, всякое, всякое говно. Но я не знаю, куда с ним мне деться. Тут шкаф лежит. Шкаф лежит, шкаф. Здесь никуда не пройти. Здесь тоже. Здесь тоже. Чтобы, куда бы мне можно было двинуться. Ляп-ляп-ляп. Может быть мне наоборот стоит выключить свет. И тогда я найду красную маленькую метку. Может быть, в темноте это надо сделать? Она будет светиться, нет? Бля. Дебилы. Дебилы, тут все в крови. Фото делаю. Направленное фото, которое нужно потрясти. Ой, опять картины, бля. Опять какое-то говно. А, Какие-то маленькие мертвички лежат. Так, подожди. Я еще там не был? Не был? Тут не смотрел вот... Как бы, ну все, я там был, посмотрел. А, появилась новая дверь, соответственно, мы двигаемся дальше, смотрим, что же тут за дверью нас ждало с вами. Ванная. Включай воду, сейчас полоснемся поренько, да и Давай еще раз 6. Давай еще раз 6. А, молния, гром. А шо, кто, кто, кто. Не открывает мне двери. Так, ну мне не сильно нужно было, я как бы, знаете. О, смотри используйте когда нужно будет перекрыть трубу Ха, понял понял я теперь трубу могу перекрыть а чё ты можешь а у это двигается ебать под ванной ключ блядь. ключ от лаборатории это и гонишь а ну, я теперь иду сюда Конченое говно, а? Конченое говно. Куда ты едешь? Подожди. Шторка была закрыта? Была. Все, неважно. Нормально. Открываем дверь и теперь можем попасть в лабораторию. Прикинь? Прикол. А это разве не лаборатория? Мне кажется, нужно тщательно смотреть стены и сделать фото. А шо, а шо? А шо? шо гоните? Я же, ну, везде наделал фото. Смотри. Ясно. Ясно! Вот! А, еще одна фотокарточка тебе. Какого-то коридора, не знаю, нафига они ему. Блять. ТЕССУЕГА!!! А, ну, садь! Ссать, я сказал. Ты будешь ссать. Проявленное фото. Теперь проявленное? Теперь проявленное. Что еще? Раз возьми, здесь происходит. Нужно собрать камеру и бежать отсюда. Давай соберем. Давай, получится, нет? Раз, камеру забрали. А вот там на двери у меня еще висело. По-моему, здесь. Бля. Крыцы, ползают какие-то. Здоровенные! Ладно, ничего, я еще успеваю. Нормально. Ту-ту-ту, блядь! Ту-ту-ту, да? Ту-ту-ту! Сейчас я тебе как устрою, ту-ту-ту. Свет мне сделал, блядь. Дверь закрыта, лифт закрыт. Тащи откуда? А, во! О, сатра, обус. Опа, дверь появилась. Чья она была здесь? О, открыто, хайф. Кайф. Оп, пятно борща. Пятно борща. Куда? Я несу. Я просто нервничаю. Я несу. На, на, ну, а чего мы не валим, собственно говоря? Ну, мы же должны были свалить отсюда, нет? Игра сохранена. О, ясно. Уже сохранение пошли. Не проканает, да? Просто взять ее и свалить. Ну, то есть мы уже в замкнутом кругу каком-то. Нас просто уже это место отсюда не отпускает. О! Сотре. О! -о, -о. О, -о, -о, -о, -о -а <-f1> Смотре. Закрывается дверь. Лифт? Uh, maybe some... Не знаю, как там говорится дальше. Я даже не знаю, что такое... Я знаю, что такое maybe. Uh, ну вот, смотри. Вот дверка, выход. Похоже, где-то тут должен быть страница из дневника доктора Ричардса. Да, где-то здесь. Конечно, похоже на то место, где должна быть записка. Может быть, вот в этой груди записок или говна... Mm -hmm. Mm -hmm. Нет. Ну так какого хера мы тогда тут делаем, блин. С тобой. Так, машины и побеги, машины и бегаем. Бит... Бля! Все, я падаю в шахту. Все, я поднимаюсь на шахту. О, я взял карточку. Прикинь. Не так уж все и плохо. Кстати, я думал, будет жестче. О, записка, за батареей. Сегодня привезли семью с двумя детьми. Майкл, один год и Мэри пять лет. Я не хочу испытывать новую версию препарата, делать им больно и смотреть, как они мучаются. Все, кто умирали в этих стенах, приходятся ко мне, приходят ко мне и разговаривают. Что-то хотят сказать, я не понимаю, сон ли это или нет. Голоса становятся все настойчивее и реальнее. Это место обладает... Так что... Не вижу. Такой-то, какой-то страшной энергетика, которая питается энергией живых. Как мне сделать так, чтобы спасти хотя бы этих детей? Смотри, раз. Это раз записка. Свет мне сделай. Записка с цифрой один. Как спасти мне этих детей, спрашивается. Как, как? Да нет, ну как, ну как? Ну вот как-то так, вот как, так. Так, не забываем, у нас есть вентиль, если что. Да, на всякий случай. Если что, если вдруг, если как-то, вдруг обернется ситуация таким образом, что нам понадобится закрыть, если мы из электрика, вдруг нужно поставить камеру, чтобы снять что-то, что здесь происходит. Шкаф, уйди. Ладно. Сейчас найду камеру поставить куда-то. Быстренько, парни, подождите. Чуть-чуть. Там херня дело. Херня дело. Всего-то, чего-то, ничего. Так, вот могу ну, сюда чекнуть? О, установить. Вот смотри, вторая точка. Отлично. Вторую могу установить вот сюда. Началось. Какая-то вот дичь началась. Думаю, теперь пора сделать фото. Фото кого? Гиды! Гиды надо фото сделать. Гидей. Дорогой будук! О, чехну сейчас. Бля, вот это я чихнул, конечно. Да. О, да. Так, смотрим. Смотрим. Говорит, думаю, теперь нужно сделать фото. А кого? Где фото? Чем мне надо сфоткать вообще? А, так вот самый крест, как бы, извините. Тут уже передо мной просто кто-то был. Кажется, нужно так совершить какой-то ритуал. А, да. А, ритуал? О, смотри. Нету этих бумажек, фотокарточек. Так, но ну у меня еще есть. Использовать. Сотры. Неправильное фото, которое нужно потрясти. Смотрим. А -а -а, просто крест. Че? О, а это что такое? Это что такое? Ну, ладно. Не знаю. Целом. о, еще что-то. Смотри, Блин, наверное, надо вот сюда куда-то ставить. А, все, понял, на четыре конца нужно установить. А где? Гиды, гиды, гиды, эта штука была. А, все, стоит. Ништяк. О, картины появляются какие-то. Шторы кто-то. О, смотри. Блядь. гибилы. Так, а, чаши почти установлены. Еще одну нужно найти. Так, раз, два, три. Сейчас мы, Беренька, еще одну найдем. Стоп, стоп, О, еще и свечки нужны туда. Да ты шо? Сатра? Раз, свеча. По крайней мере, я теперь знаю, как она выглядит, свеча. А что ты тут делаешь? Что он тут это... Ты ч... что это такое? Мне кто-нибудь скажет, что с ним такое. А? Так, ну-ка. Ну, вдруг получится что-нибудь там надо делать. Надо делать. Так, ладно, давай посмотрим в лифте. А, абсолютно ничего нет. Бедро, ведро. Ведра. Дверь закрыта, заперта. Здесь уже валяется обобус. Балбес какое. А? О, свечка. Свечку, свечку надо взять, блин. Так, дайте-ка. Дай-ка, дайте-ка я тут это примастерюсь немножко. Там ничего нет. Где-то должна быть еще одна либо коробка, либо он просто на полу должен валяться, нет? Если я правильно понимаю. Если я вообще в целом хоть что-то понимаю, если я какое-то разумное существо, а не пиццепитек. Да. То я не могу найти. Подожди-ка. Во! Ну а ты. Во! Смотри, сейчас все будет. Где-то там кто-то уже... У меня мурашки покоряют. Вот это все. Что вот... это такое? Так, не понял. Вот свеча, смотри, свеча лежит. Ну, лежит свеча и все, и вот как бы... И свеча. А это что такое? Это что за труба, откуда появилась? Я такую не брал. Так, нам нужна последняя свеча, которую мы найдем. Где? Где мы можем найти а, еще одну свечу, а? Тут нет. Сто процентов я уже где-то. А. -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а. Шуф, тихо спокойно, <pu picky and common>, спокойно, блядь, спокойно, говорит, спокойно, сам спокойно. Тут неспокойно, блин, тут знаешь как тут неспокойно, тут все сам спокойно. Теперь нужно зажечь 4 свечи и я покину это место. найти выход отсюда, да? Ты шо? Я бы нашел выход еще в самом начале, когда появилась всякая дичь вокруг меня. Так, ну ладно, ничего страшного. Не, нельзя поддаваться панике в таких ситуациях. О! не? Кто-кто-кто? О, лифт приехал. Наконец-то, долго ждал. И что? Все, я в лифте. Крипт не работает какой-то или что еще? Это жуткие картины, блин. Это точно не работает, дверь. Какая красота! Так, подожди, давай попробуем назад сбегать. Сейчас батарею перепрыгнем. Здесь все закрыто и ничего не поддается никакому А-а-а! А-а! Опа! лестница по крайней мере есть красота да. подожди я так понял что не норм кста я думал я умер а я не умер кста какой то болотце здесь интересно а, я я так понял мне здесь нужно перекрыть воду и у меня как раз таки Бля. есть а, все что нужно я взял, забрал обратно на всякий случай. Мало ли, я покрутил, забрал. Ну, чё мне? Парень-то молодой, покрутил, а ты Ясно. Ясно, ясно, ясно. Ой, еще можно покрутить. Так, ну еще покрутил, как бы что там, ну, как бы дело молодое, как говорится, да? Так, если у меня вторая пробка есть. Всё, полезли наверх. И все. <как> а почему так? А. А. А. А. А. А. Дебилы. А. Все. Мне больше не понадобится эта штука. Если нет, то и ладно. Я даже рад буду, потому что мне не хочется... Не сильно хочется разгадывать все это теремище, которое здесь происходит у вас. Что тут? Туалет. Туалет? Радио? Ну, радио, конечно, надо. Здорово. Матрац какой, смотри. Я... Мне не нравится. Мне не... Абсолютно не нравится. Так... Если голоса, если голоса, они вокруг не везде Они не дают мне спать Они, они преследуют меня, пытаясь изменить мое сознание И починить мне, меня своей воле Не знаю, надолго ли мне еще хватит Ну посмотрим, узна... Понял Дебилы Дебилы Выключите радио, это вонючее Выключи Так, теперь О -о -о. Я Его можно разбить? Я... я кезнул, пацаны Но, чи... Но чисто случайно Так, чисто по мелочи Припустил тупо в шортики немножко Нормально, шорты черные, типа, незаметно будет В целом нормас Но я припу... Ну, это, знаешь, как, ну, типа О, Можно же о овощи Припустить в какой-то бульон Они при... прям там какую-то дадут Дольку вкуса, какую-то вот прям нежно-сочно Оттеняющую Поэтому в целом... О, смотри Сотре. Поэтому вот и я припустил, как бы, оттенил запах, запашок своих этих тру, тру, трусиков шорт. Оно бегает еще, понимаешь? Оно, не, оно со всех дыр. Закройте это говно. Так, у меня есть шкатулка, в которой есть предохранитель. Шупер. Открыть? Во! Во, масло для зажигалки этого. Красота. Красоту. Но я здесь не, про, не проживу, не пропаду, я бы, я бы выразился тогда. Не пропаду. Еще и кар, карточки, ясно. Крип полез на меня. Отключай. Вы, все, врубай. Что это такое? Тазики! Открывайте двери. Все, открыто. что я подобрал? Ну я мелочку, куда подобрал, не. Ну, я подобрал какую-то мелочь, которая позволила мне открыть следующую комнату. Так, так. О, есть кранчики. Можно крутануть. Правда, абсолютно ничего не произошло. Ну, и ладно. Мне бы и не хотелось, чтобы здесь что-то происходило. Особенно потустороннее, да? Ага, в психологическом хорроре, блин. Ага. Твою мать. Не, все норм. Тут даже никаких этих не нужно ни фотокарточек делать, ничего. Нормально. Блять! Все, если я еще раз обосусь, ну, типа испугаюсь, то я телка вонючи. И я ж шмон... не вульва усатая, я просто тупо тупая! У усатая вульва. Все, меня не прошибись. Блядь, натяс с мечом поиграйте. Все нормально, нормально, страху нет. Опа! Смотри, как, блядь, ну нормально сыграл, в принципе, в целом. Так, так, так, так. Вот и лестница. Поднимаемся наверх корызненно, а прольвёмся вверх, не прошибить, меня не пробить, я я пообещал пацанам, дал слово пацана. Ставь лайк, если когда-нибудь давал слово пацана. Поведитель огня получено достижение. Ну, конечно, да, зажигалка я не расстроился вообще абсолютно. Шо, шо, шо, шо, шо, шо, тебе шо надо? Блять, <смех> это такое! <смех> О, какой ключ подошел к этому замку. Подожди, ну я на всякий случай скажу сюда, потому что мало ли здесь должно быть что-то важное, может быть, ну закрыто. Здесь закрыто, я могу попасть вот сюда. Давай, пойдем сюда а, и посмотрим, что у нас тут. Как темно! Мне нужно включить электричество. Да зачем? У меня есть этот зажигалка. Зажигалка есть, можно и как бы, как говорится, а, да? А, а, а. Какие-то препараты лежат, даже не знаю для чего они такие все. Тут вроде ничего не лежит, что мне нужно. А, Абсолютно. О! Уходи. Ты прикрытие seeks... коробку. А где она? Коробка-то где? Так, так, так, вот провод ведет. Вон, она в конце, в самом... Нормально, спрятали. А я нашел. Для меня не составило труда найти это. Единственное, что я камеру не снял. Вот это, конечно, да, абсурд. Камеру не снял ровно с той точки. Так, найди рубильник. Ну, рубильник я уже нашел, блин. Мне уже как бы можно уже все. Смотри, какая голова у меня блестящая, красиво. Ой-ой-ой, ты что? Да, ты что? Так, ну, смотрим. Насколько я понял, здесь должна быть последняя страница Дневнка Доктора Вечерца. А, насколько я понял. Насколько я понял. Насколько я понял. А, я насколько... Я не понял. Абсолютно. Ничего не понял. Дверь закрылась. Дебилы. Вы вонючие дебилы. Вы играете на чувствах и нервах а, других людей. Это абсурд. Так нельзя делать. Смотри, кровать поехала куда. Бля, не могу остановиться, чтоб не петь и веселиться. Не испуг было. Я просто в песню так решил начать. Да. Да. Опа. Опа. Опа. Нашел. А что это у нас тут? Шкафчик. Двигаем. Давай-ка. Руки, ручки на капот. Так, дневник доктора Ричардса. Это учреждение создавалось во благо, но после того, как начали тестирование нового препарата, массово начали гибнуть тысячи людей мучительной смертью. Через некоторое время это здание настолько пропиталось страданиями и болью человеческой плоти, что без этого уже не могло существовать. Мне все-таки удалось через пол подвалы вынести Майкла из этого проклятого места. Надеюсь, его найдут, и он обретет новую семью. Он еще маленький и даже не вспомнит о тех ужасах, которые пережили его родители, находясь здесь. А мне после этого поступка уже не жизнь. Там был один, здесь десять. Беру. Угу. Блин, ну громко. Громко, чё тут? Чё поделать? Громко, конечно, громко. Ну ничего, я, я, меня ж не испугать, как я уже сказал. Я бы сказал, это, это не даже это, это не страх, это просто, ну, знаешь, как бы удивление такое. А, вот это да! Ну, как бы понимаешь, о чем я, да? Так, ну здесь открытая дверь есть. И пищит все. В целом, могло бы показаться, что. Меня сейчас ждет какой-то кошмар, но. Нет. Но я думаю, что нет. Двери закрылись, как бы я спускаюсь обратно. А что мне нужно? Я вот спускаюсь обратно для чего? Во-во-во! Димоны, смотри, димоны. Наверное, камеру... Так, что тут? Смотри, какой замок. Похоже, пора внимательно изучить записки дневника доктора Ричардса. Там был один... Десять. Так, а дневник... 8, 1, 10, в такой последовательности я их нашел, 8, 1, 10, 10, 1, 8, 1, 8, 10, open, а, интересно вот от этого замка мне бы ключик где найти? еще мог бы сделать? Ключ вставил? Блин, я камеры не забрал. Кажись. Сотре. Выход? Я нашел выход, пацаны. Нашел, блин. Все нормально. Че, блять? Че, блять, что это такое? Откройте, блядь! Откройте дверь! Открой дверь! Быстро, открой дверь! Откройте, пожалуйста, дверь. А кто-кто-кто? Кто-кто-кто? А шо, шо шо А шо надо от меня? Смотри, вот здесь можно. Ключ от выхода... Зажигалку надо по... Это... Надо использовать. Заправили зажигалку. Конченный. Дебил. Дебил. Дебилы. Твою мрази. вонющие говноеды. Ну ладно, нормально. В целом не страшно. О, Майкл, смотри, у Майкла эти орнаменты какие-то. На руке. Майкл! Но... Майкл походу это никуда все-таки не делся и остался вот здесь. Наберешь, давай, когда там это алюминий. Ариготов. Не понял, не понял. А, это все, я нашел Майкла как бы, или я подожди? Или это был я, и я там застрял. Вот уж на есть, на чем подумать. Если тебе понравилось прохождение этой игры, обязательно ставь лайк и подпишись на мой канал. Это поможет в продвижении моих видео и поддержит меня как автора. А тебе посылаю мозговой штурм своей удачи и желаю хорошего временного провождения. Ты был на канале Ебагейм. Пока. The fuck him.